Всем привет, с вами я, Картен Геймс, и как же я соскучился по Ютубу, по вам, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я так давно не выкладываю видео, что даже можно сказать соскучился. А, в общем, я потихоньку начинаю возвращаться на Ютуб, начиная с этого видео. Не было меня, потому что я раздолбал свой телефон. А на весь экран, то есть вот где-нибудь тут я поставлю, наверное, фото моего телефона. Как вы понимаете, играть на таком невозможно. А снимать видео уж тем более. Так что я решил взять себе небольшой отпуск в протяжении месяца и починить телефон, заодно отдохнуть. Ну, скорее отдохнуть. Но теперь все вроде более-менее нормально, я возвращаюсь в обычный режим, видео когда захочется, когда... или фиксное когда, и буду снимать видеоролики по играм. Как раз я хотел переснять некоторые свои старые прохождения, этим я пожалуй и сделаю. Но пока! Всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал а обязательно щелкайте по колокольчику потому что активно на, на канале упал просто в его надо обязательно поднять и думаю вы мне с этим поможете всем спасибо за просмотр с вами был я карман геймс и всем пока пока